Добрый день! Сегодня я расскажу вам об интересном проекте комплексе для мойки, фасовки и хранения овощей, построенного в Самарской области. Наша компания спроектировала и поставила металлоконструкции для пяти зданий и группы переходных галерей общей площадью 14 тысяч квадратных метров. Почему для презентации мы выбрали именно этот проект? А потому что для каждого из зданий был эффективно применен каркас из оцинкованных профилей. Сотрудничество с заказчиком началось с поставки цеха фасовки и упаковки овощей шириной 24, длиной 60 и высотой 6 метров. Каркас мы выполнили однопролетным по ЛСТК технологии с шагом колонн 5 метров. Дополнительно в здании была предусмотрена антресоль из ластыка для офисных помещений. Спустя год эксплуатации клиент разместил у нас еще один заказ на аналогичный объект, который пристроил к уже смонтированному. Кстати, одно из преимуществ наших конструкций – масштабируемость. Здания легко блокируются друг с другом. Следующей частью строительства комплекса стало возведение овощих хранилища. Металлоконструкцию для него мы разработали специально по технологию клиента совместно с поставщиком оборудования. Первая очередь хранилища имеет ширину 52, длину 56 и высоту 7 метров. Трехпролетное здание было выполнено центральным коридором и боковыми камерами для хранения. Каркас комбинированный из оцинкованной фермы и черно-металлических колонн, защищенных от коррозии специальным составом. Особенность каркаса – подконструкции из ЛСТК по боковым сторонам в камерах. Подконструкции рассчитаны на нагрузку от навала картофеля и одновременно являются местом установки оборудования для вентиляции. Такое решение позволило сэкономить не только вес конструкции, но и стоимость доставки. Сборные каркасы листыка компактно помещаются в машину, что позволяет рентабельно перевозить их на дальние расстояния без привлечения спецтехники. В аналогичной конструкции была выполнена и вторая очередь овощехранилища, размерами 50 на 60 на 7 метров высотой. Общий объем хранения составил около 9 тысяч тонн. Все построенные здания, соединенные переходными галереями, также выполнены из ЛСТК. Этим проектом мы хотели вам показать, что сферы применения ЛСТК уже давно вышли за пределы небольших коробок. При должном опыте проектирования они успешно применяются в самых разных объектах. Для овощехранилищ напольного и контейнерного типов оцинкованный профиль – разумная альтернатива аналогам. Он позволяет оптимизировать вес каркаса эффективно реализовать технологию хранения и обеспечивает максимальную защиту от коррозии. Если вы тоже планируете строительство и у вас есть вопросы, обращайтесь. Сделаем бесплатный расчет и проконсультируем по вопросам поставки.